Недавно мне попалось видео «СК-3, но я стал королем Ирландии за 7 дней» на канале «Нижнее подчеркивание ФРМС ФРМСЕ. Ссылка в описании. На нем автор становится королем Ирландии за 7 дней. Это просто невероятный результат! А все потому, что он очень хорошо изучил игру и использовал самые интересные политические трюки, которые и помогли ему установить данный рекорд. Ну и, конечно, немного удачи. Я попробовал повторить все так, как он сделал в видео, и у меня тоже получилось. Только я стал королем Ирландии не за 7 дней, а за месяц, что тоже, согласитесь, довольно быстро. И в этом видео я вам объясню в деталях, как же так у него получилось. И как вам провернуть такой же трюк? Так что смотрите это видео до конца. Я постарался разобрать этот, с вашего позволения сказать, спидран максимально подробно. Первым делом нужно выбрать короля Шотландии Малкольма. Он является интересным персонажем во вкладке 1066 года «Судьба Англии». Почему же именно этого персонажа выбрал раннер? Ну, потому что он наиболее близок к Ирландии. И у него очень высокий уровень дипломатии со старта. Ведь в этой партии мы будем присоединять к себе земли, предлагая правителям вассализацию. Начав игру, нужно сразу зайти в окно образа жизни. Тут обязательно должна быть прокачана ветка август. Самый важный перк, который нам здесь нужен, это истинный владыка, который дает плюс 25 к готовности принять предложение о вассализации. И если с самого начала была вкачана другая ветка, то выполнить задачу уже не получится и придется начинать новую игру. Дальше нужно взять образ жизни международные отношения, которое дает плюс 3 к дипломатии. И выбираем своей жене задание «Придворная политика», которая тоже дает нам несколько очков дипломатии. Но этого все еще недостаточно. Можно пока что присоединить к себе только короля Гудрада Харальдсона из Судрияра, нашего соседа. Он с радостью согласится на вассализацию. Далее нам нужно обратиться в местную культуру. Изначально король Малкольм был шотландской культуры, но приняв гаэльскую культуру, он стал представителем гайдельской культурной группы, к которой также относятся и ирландцы. После этого решения все они стали к нему относиться гораздо лучше. После этого раннер стал проверять каждый титул Ирландии, кликая по нему правой кнопкой мыши. Тут он смотрел, кто из здешних правителей готов сейчас присоединиться к нему. Что интересно, в списке уведомлений это увидеть нельзя, ведь там не показываются те правители, которых можно присоединить, предложив им религиозные послабления. А именно это и нужно предложить ирландским правителям, ведь именно это условие вассального договора прибавляет ему аж плюс 60 баллов. У Райнера как-то так совпало, что сразу 5 правителей согласилось присягнуть на верность на таких условиях. Но у него сразу видно сгенерировались идеальные условия. Скорее всего он не раз перезапускал эту партию. Ну так вот, нам не нужно присоединять к себе всех правителей Ирландии. Достаточно будет только собрать у себя 8 графств. Это 50% плюс одно графство, необходимое для создания королевства Ирландии. Но тут вы мне скажете, как он может создать королевство? Ведь нужно 500 золота, чтобы стать королем, а у нас на старте только 100. И тут Раннер провернул просто гениальную комбинацию. Он лишил наследство двух из трех своих сыновей, оставив наследство только старшему. Потом попытался заключить своего вассала в тюрьму с нулем процентом шанса, после чего тот, конечно же, восстал, и он в тот же день сдался ему. Васал свергнул своего сузера, и трон перешел к его сыну, единственному, не лишенному наследства. В результате произошло так, что титул Ирландия создался автоматически, без затрат. Я так понимаю, это из-за того, что законом наследования было разделение, а достался он нашему персонажу, потому что другие наследники были лишены наследства. Ну и потом можно объявить Ирландию своим основным титулом и таким образом стать королем Ирландии за 7 дней. Ну или за месяц, как получилось у меня. Вот такие вот необычные условия для начала партии. И, например, перекатиться в кельтское христианство, так как у нас половина всех вассалов этой веры. Ну и продолжить играть с удовольствием. В общем, Crusader Kings 3 все-таки может удивить своими необычными и интересными историями. А если вам понравилось видео, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Бесплатно или платно. Всем спасибо за просмотр, спасибо спонсорам и всем удачи, всем пока.